У тебя получится. Мой тай это жизненный стайл. Руки-ног, фристайл. Необычный файт, ты выкупай. А перкот, прямой с ноги прямо в лоб. Каждый день я обетянь, чтобы ты достать меня не мог. Спешл for you, удать замаги, рут. Запомни раз и навсегда, что эти локти не врут. Запомни этот крик, за ним летит Хайки. Догонку гонку, летит, и ты не успеешь. На тренировке лучшие тусовки, танцуют руки, колени, ноги и мои локти. Тайцы тебя не убийцы, особенный принцип, дисциплина Чтобы ты не оказался в больнице, ведь тренировка и цель Это моя панация, Я навожу прицел, а цепи в как Мой тай, себя все соки выжимай, спорт делает сильней, сильнейший выживай Кого не слушай, братан, они будут тебе все говорить Да у тебя не получится, ты не сможешь прикол себе тянуть все ты сможешь, братишка. Понимаешь, родной? Все у тебя получится. Вот вы, пацаны, ломаете кнопку лайка за БМВ, за Mercedes. А вот за турничок, пацаны, слабо сломать кнопку лайка, а? Слабо?